Я Дмитрий Тинюков, сервисный инженер компании go 3D Россия. Вот. Сегодня я буду вам рассказывать немножко про аддитивные технологии, вкратце, и внедрение 3D принтеров в производство с некоторыми примерами. Итак, да, вебинар рассчитан на 30-45 минут. В конце вам нужно, можно будет задать вопросы, я постараюсь ответить. Ну или организаторы будут отвечать в процессе вебинара. Итак, да. Допустим, что такое аддитивная технологии. Это технологии послойного наращивания и синтеза объектов. Да, Вкратце, многие считают, что это 3D-печать, хотя не совсем так. А, вот, послойное наращивание бывает разным, вот, но сегодня я буду рассказывать именно на примере 3D-печати. А, так, какие, Как работает аддитивное производство? Первым делом вам нужна 3D-модель. 3D-модель э, создается либо инженером, либо дизайнером в, в какой-нибудь программе для 3D-моделирования. Это может быть SolidWorks, Fusion, ZBrush, все что угодно. Главное, вам нужно получить 3D-модель и дальше ее преобразовать в файл, который воспринимает э, программное обеспечение самого принтера, который идет с самим принтером. О, ну да, здесь явный пример. Как бы... Э, смоделированной модель Дальше мы ее преобразовали. Следующий этап, третий, вот, получается, он заключается в том, что вам нужно подготовить эту модель к самому производству. На этом этапе вы пытаетесь сэкономить время, смотрите, сколько материала у вас тратится, нужно ли поставить какие-то поддерживающиеся структуры и дальше отправляете сам само задание печати на принтер, на оборудование. Так. Дальше само оборудование производит процесс печати. Единственное, что да, вам нужно загрузить материал, просто настроить этот принтер, в принципе, это несложная технология. Вот. И оборудование само печатает, оператор только иногда следит, но в принципе всегда участие оператора оно исключается. После получения готового изделия вы э, делаете постобработку. Если ну, е, вы делаете постобработку, если вас не устраивает качество самого изделия, то есть вам нужна шлифовка, удаление поддержек, э, возможно покраска, если вам нужно получить конечное изделие. И дальше вы получаете готовый продукт. Это в принципе вот вкратце как работает адитивное производство на примере 3D печати. Плюс использование аддитивных технологий. Собственно, быстрота и гибкость внедрения в производственные процессы. То есть на производство вам нужно будет всего-то познакомить с 3D-принтером инженера и поставить принтер куда-нибудь в какое-нибудь место метра на метр. В принципе, много места это не занимает. Вот. Плюс также сокращается время. И финансовые затраты. Потому что вам не требуется заказа со стороны. Если вам нужны прототипы, вы печатаете их на месте и, и тем самым смотрите прям сразу же на месте. Без траты времени вы получаете промежуточный продукт, вы его осмотрели и все. Если вас все устраивает, вы производите, делаете производство дальше. Вот, или отправляйте уже на заказ там, в другую компанию, которая будет делать вам конечные изделия. Ну и, собственно, если вас это не устраивает, у вас есть возможность всегда перезапустить процесс, внести какие-то корректировки и делать это до вашего до, до удовлетворительного результата. так, Ну и да, изготовление изделий со сложной геометрией. Тут э, имеется в виду, что... Большинство, ну, бывают модели, у которых есть много всяких внутренних отверстий, позов, или реальная геометрия такая, что ЧПУ-станок с этим не справляется. Или требуется для изготовления включение нескольких станков. Это, опять же, время затраты, потому что каждый станок нужно подготовить, чтобы он обрабатывал модель это включение нескольких разных заданий производства. Итак, да, для чего 3D-принтеры применяются на производстве? Первое ⁇ это прототипирование. Да, понятно, создание прототипа, производство конечного изделия. Бывают случаи, когда нужно либо мелкосерийная партия, либо конечный результат, ну, например, макет сдать. Оснащение производства, да, по этой теме поговорим дальше, потому что тема такая гибкая и индивидуальная для каждого производства. Так, прототипирование. Вот, на самом деле, да, получается так, что в современных реалиях нужно быстро запустить продукт на рынок. И поспешные какие-то, поспешные моделирования, то есть когда инженер, или дизайнер пытается быстренько смоделировать, он может ошибиться. Из-за этого, когда вы заказали уже на стороннем производстве продукцию, вы получаете прототип, а он где-то имеет погрешности. То есть, например, забыли даже включить какое-нибудь крепление, несоответствие размеров. Это обычно встает в копейку, потому что вам нужно, опять же, ждать, когда вам переделают эту продукцию с вашими корректировками. И, <coughs> да, Извинюсь. так Ну да, корректировать дизайн, когда... Ж... долго ждать, когда вы получите конечную продукцию. Да. Так, ну и, собственно, да, время затраты для вас это плохо. Плюс также, когда вы заказываете на стране, вам повторно нужно платить за эту продукцию. Преимущество, лучшее принятие решений. За время, когда у вас производится продукция на стороне, прототип, прототип на стороне, вы за это время с помощью 3D-принтера можете распечатать уже несколько разных вариантов изделия, посмотреть его, и, может быть, у вас даже там придет в голову на время, во время осмотра, как можно сократить затраты на материалы и как-то более эргономично это включить. Да, оцените изделие. Ну, это, в принципе, туда же функциональное производство. То есть вы можете протестировать данный прототип, который вы получили, причем несколько раз. Это чаще всего встречается, когда проектируются какие-нибудь лопасти на вибрацию или модель самолета для тестирования в аэротрубе. То есть вы можете принимать его так. Uh, внешний вид, да, дизайн он решает. Вам нужно будет, uh, вы можете предоставить это дизайнерам, производителям или uh, конечному клиенту, как это будет выглядеть. Так, ну и примеры. Uh, тут uh, в пример это фотополимер uh, компании Formlabs, uh, Draft Raising. Uh, raising. Uh, сам по себе uh, сама по себе технология SLA, она быстрая, но Formlabs решили выпустить фотополимер, который печатает еще быстрее и тут получается за несколько часов распечатано 6 изделий, то есть видно поэтапно, как начиная с самого простого идет дальнейшая модернизация данной турбины, это модель насоса, да. Модель турбины, которая печатается, в принципе, один прототип там в течение 47 минут. И в конце уже можно его отправить на производство какой-нибудь компании или самим произвести уже из другого материала, как тут показано из фотополимера DAF и RIDGID. Лопасти сделаны из rigid. Так, Ну дальше примеры. Здесь пример прототипирования, когда нужно было кастомизировать... Производить кастомизированные наушники. То есть сама по себе производство на стороне, оно опять же тратит деньги, в данном случае три дня, и от 30 до 40 долларов у сторонних производителей. А в данном случае получается, что вы за несколько часов печатаете душку наушников, смотрите, как она сидит, все ли совпадает по размерам и можете дальше уже отправлять на производство. ABB э, Robotics да, – хороший пример именно прототипирования, потому что у манипуляторов бывают э, чаще всего стандартные насадки. В данном случае идет прототипирование именно прихватов, потому что каждое изделие имеет индивидуальный дизайн, вам нужно посмотреть, примерить, как будет происходить захват. Все ли захватывается, встает в пазы, иногда да, детали бывают с пазами. И дальше уже можно, опять же, либо отправлять это уже на фрезерный станок, потому что фрезерные станки все-таки. Ну, производство на фрезерном станке это время затратно, скажем так. Если он есть у вас в компании, то это затрата болванки потому что пока идет фрезеровка, плюс, ну, перед этим, да, еще идет подготовка задания для фрезеровки, подгон фрез, какие вам нужно использовать. В данном случае, да, печатается за несколько часов прототип прихвата, и дальше уже можно будет готовый результат печатать. Ну, а если это, опять же, идет производство у сторонней компании, то это время и деньги. Искусственный снег. Тут переходящий вариант, потому что здесь случаи, когда нужны были насадки для, для машин искусственного снега. Вот. И раньше, до этого, до просто банальной 3D-печати именно технологии FDM, производилась печать из металла, из SLS. Это было на в стране, плюс это занимало время в течение там 7 дней, и это было дорого, потому что технология СЛС, она сама по себе дорогая. Это сырье, это производство, плюс дальше постобработка металла, она тяжелая. В данном случае э, компания получала уже как и конечный э, э, раструб для искусственного снега, то есть конечные изделия, которые они уже включали в э, продажные э, Изделия. Да, изделия для продажи, И также одновременно они модернизировали и постоянно внедряли новые насадки. Так. Дальше производство конечного изделия. Тут как раз говорится, да, банально, но говорится о том, что 3D-принтер может распечатать конечные изделия. И бывают даже случаи, когда 3D-принтер спасает Некоторые компании, потому что бывает так, что либо поставщик опаздывает, либо у вас закончилось это на складе, партия деталей. И да, 3D принтер спасает. А, и также производство конечного изделия. Почему тоже 3D принтер в данном случае может вам помочь? Когда вы заказываете изделие на стороне, вам можно сталкиваться с проблемой, что вам нужно заказать партию изделий, к примеру, тысячу штук, а вы хотите только начать продажу какого-то оборудования. И вам нецелесообразно заказывать тысячу штук, плюс там, возможно, какие-то части, может быть, вы заказываете запчасти, они будут лежать на складе и в конечном итоге, может быть, и не пригодятся. А деньги на это вы уже потратили. Так, ну и плюс, да, конечно, изделия вы можете печатать на месте. Вам не нужен сторонний производитель. Преимущество: да. создание индивидуальных деталей. В мебельном производстве, в производстве компьютерных корпусов, на самом деле много разных сфер там, где нужно сделать индивидуальный заказ. Может быть, кастомизация автомобиля, да и вообще кастомизация, может быть, целого офиса. Вот. Здесь единичный экземпляр заказывать на стороне, он выйдет дорого. Дорого или чаще всего поставщик вам откажет, потому что ему нецелесообразно перенастраивать целое производство или даже целый конвейер для производства единичного экземпляра. Изготовление запасных частей. Да, здесь говорится о том, что 3D-принтер сам по себе может Применяться в создании запчастей как на производство, на самом, тех же самых, если у вас стоят манипуляторы и вам нужны новые прихваты, то вы можете готовить. Ну, сейчас оговорился. Смотрите, если вас устраивают данные прихваты, которые сделаны из пластика, они а из металла, и они по прочности вас устраивают, то можно применять их как. Их можно применять на производстве. Да. Так, извиняюсь. <coughs> да. Также ча чаще всего в станках бывают нейлоновые шестеренки, они также могут печататься и также могут заменяться. Единственное, да, пластиковые детали не всегда могут заменить железные. Да, мелкосерийное производство. Э, небольшие партии, да, могут быть созданы дешево и легко, потому что вам не нужно заказывать большую партию на стороне. И плюс, э, также, когда вы заказываете на стороне э, готовые изделия, может получиться так, то что инженер опять же где-то совершил ошибку, и где-то отсутствует какой-то паз отверстия для болта, самореза или прокладки кабелей. И мелкосерийные производства тут как раз, опять же, вам поможет. Да, поможет сэкономить деньги. Да, как пример, как раз кастомизация. В данном случае был единичный экземпляр, нужно было компании кастомизировать Ford. И в данном случае они просто распечатали детали, и это сэкономило время и затраты, то есть от 66 до 90%. Макетирование для архитектурных мастерских это очень полезный вариант, потому что вместо того, чтобы из пены и картона клеить макеты здания, а если нужен макет города, это время затратно. Это человека, человека часы, опять же, потому что бедному человеку нужно все это будет Шлифовать, точить, подгонять, а с 3D-модели принтер распечатает это в разы быстрее. Плюс экономия денег из-за того, что вы можете производить больше макетов для демонстрации или какой-нибудь компании и получать больше заказов за это время. Так, ну, тут опять же, да, конечные изделия, здесь э, макет здания и примеры фасада здания. То есть, э, опять же, вы на месте можете распечатать уже готовый проект, показать, как будет выглядеть фасад здания, как будут выглядеть какие-то детали. Но что это не обязательно, да, в архитектуре это может быть и, и а, при проектировании перед конечным клиентом. Да, ну, в принципе, архитектура это такая немного отдельная сфера, поэтому мы ее пропустим. Да, опять же, макет здания, да, в Бангкоке и в Нью-Йорке. Да, смотрите, тут я хотел рассказать об одном случае. Когда компания Ultimaker в 2016 году запускала 3D принтеры Ultimaker 3, поставщик опаздывал с, с производством навесов для катушек и компании Ultimaker было принято решение быстренько распечатать комплекты из трех частей навесов для катушек, которые поставлялись в первой партии принтеров поставлялись печатными комплектами для катушек. Сразу говорю, у 3D принтеров Ultimaker на данный момент нет 3D печатных деталей, они полноценные, то есть все изделия у них уже сделаны из э, литого пластика и на качество это никак не повлияет. Да. есть просто 3D-принтеры, которые используют э, 3D-печатные детали. Но это как бы такая вот, э, упрощение производства, опять же. Но функционал, якобы, на функционал это не влияет. Вот. Так, и срочное производство корпусов. В 2017 году мы работали на Рязанском проспекте и произошел казус у соседнего офиса. Они занимались кондиционерами и когда они продали партию кондиционеров, у них не оказалось пультов, ну, приемников для инфракрасных пультов, для того, чтобы управлять этими кондиционерами. Это было... Ну, как мне говорили, эти кондиционеры использовались на большом производстве. И также панели, которые у них были, они не были, панели с инфракрасными как раз приемниками, они были для монтажа на потолок, а там потолка как такового не было. Они экстренно обратились к нам за несколько часов, мне пришлось накидать им 3D-модель, мы согласовали также наклейки, они мне дали макет печатной платы, точнее уже электроники, мы поговорили, как это, этот корпус будет внедряться, то есть ну, как он будет устанавливаться, либо это внешний монтаж, либо это монтаж в стену, все это обговорили, они сказали, чтобы это было универсально и так, и так. И, собственно, один пульт, не пульт, а инфокрасный приемник, да, обошелся им где-то в 1000 рублей, и плюс э э им не пришлось ждать партии из-за границы с пультами, и клиент оказался доволен. А также, да, сам клиент, когда уже передали им эти корпуса, они доработали, немного подкрасили. И в конечном итоге это получилось конечное изделие, то есть 20 пультов, 20 приемников. 20 приемников уехало на производство. И клиент оказался очень доволен. Так, оснащение производства. Здесь э, я расскажу как раз о примерах о полезности внедрения 3D-принтера на производство. Потому что, опять же, индивидуальные инструменты заказывать на стороне, плюс еще и разработку индивидуальных инструментов, это, это деньги и плюс время затраты. То есть пока вы пытаетесь организовать рабочий процесс, то есть удобство для сборщиков, проще всего поставить 3D-принтер, и эти сборщики могут сами предложить идеи, сами попробовать, как это... Как Упростить производство их муки. Вот. Ну и да, многие печатают инструменты. То есть, например, у нас инструменты для ремонта 3D принтер. У ультимейкера есть кинематика, которую нужно калибровать. И чаще всего нам проще всего распечатать зажимы. То есть данные зажимы крепятся на шкив именно кинематики шкив печатающей головки мы зафиксировали, смотрим, нет ли никакого обзора перекоса именно печатающей головки и отдаем клиенту уже готовый принтер после ремонта. Вот. Так, по преимуществам. Инструменты по запросу. Да, каждое производство оно индивидуально. И бывает разная продукция. Вы можете изготавливать... Зажимы, струбцины индивидуальные, оборудование для стендов, для сборки, то есть вместо того, чтобы покупать где-то на стороне всякие целые станки, где вы устанавливаете там плату, крепите ее, или вам нужно работать с каким-то блоком, или сварить трубы, вам проще всего это сделать органайзер такой куда вы размещаете свою продукцию, и человеку будет проще работать с ней, то есть собирать. А, так, да. Опять же, 3 d печатные органайзер. В данном случае, в первом случае я говорил об органайзере, это как формах, куда вы располагаете продукцию, ее собираете, то есть для того, чтобы она вставала в свой паз, зажималась и никуда не уходила. А в данном случае органайзеры а, — это для инструментов. То есть винты, болты, те же самые отвертки, как на моем столе сзади, но, к сожалению, не видно. Да. Это просто упрощает. То есть каждый человек и также компания может сама индивидуально подготовить какие-то органайзеры, которые будут вешаться на рабочий стол, и людям будет удобно с этим работать. Изготовление на заказ форм и узоров. Здесь немножечко затрагивается тема литья, пластика под давлением и мастер-модели. То есть, если у вас производство литьевое по пластику, то вы можете тоже с легкостью внедрить 3D-принтер а, печатать, опять же, форму для литья под давлением, причем это выйдет намного быстрее, чем отфрезеровать. И также вы быстро можете эту форму загнать, рассчитать там количество материалов, которое будет пластика там, загоняться в эту форму и представить клиенту. То есть буквально в тот же самый день. Вот. Ну а мастер-модели используются в, в мастерских, в маленьких мастерских. Бывают мастерские, которые занимаются дизайном. Uh, и им проще всего не печатать кучу моделей, а сделать одну модель, обработать ее, чтобы она была прям эталонной, отлить ее в селивконе или сделать форму для детей под давлением и производить ее, кастомизацию опять же. Так. Примеры отсюда. Uh, Volkswagen. Uh, очень хороший кейс, потому что тут говорится о том, как Volkswagen внедрял именно инструментарий на производство. А слева вы видите именно защиту колеса, то есть чтобы у вас отвертка не соскочила и не поцарапала металл и не сбила краску. А защита фиксируется на колесе и данный процесс происходит безопасно. А тут помечание. А разработка и производство данной защиты для колеса могла встать 800 евро. А в данном случае на самом производстве они распечатали эту защиту, это обошлось им в 21 евро, то есть ну, в разы дешевле. Плюс по время затратам изготовления индивидуальной этой защиты могло обойтись в 56 дней, а в данном случае за 10 дней они оснастили этими защитами свое производство. Дальше шаблоны, трафареты для наклейки декалей или логотипов. В данном случае, опять же, заказывать на стороне. Это будет, вышло бы дороже, как тут говорится, 400 евро. И опять же... По времени это 35 дней занимает именно разработка индивидуального заказа. Здесь видно, что они сделали какие-то калибровочные, возможность калибровки под автомобиль данного шаблона. Ну и, собственно, повторяемость на данном производстве получается из-за того, что у них есть шаблон, который встает именно в свой пас, он прям фиксируется, и дальше вы наносите эту наклейку. Справа здесь вы видите то, что... Шаблон для установления установки заднего стекла. Да. Он вышел бы в производстве 180 евро. И это заняло бы так 8 дней. Да. А в данном случае за 35 евро они распечатали это в разы быстрее. Форд оптимизирует производство автомобилей. Также только если до этого это был инструментарий именно конечной сборки, здесь они пытаются одновременно и сделать автомобиль, произвести автомобиль и сделать инструментарий сразу же на производство, который будет очень легок в использовании именно сборщика. Сразу же тут опять же и зазоры, и шаблоны, и о, смотрится именно, ух, как правильно это сказать. Ладно, да, зажим станка, о, о, замка. Ах. Ладно, опу, опустим эту тему, я тут сам себя загнал в угол. Так, ладушки, следующий пример. Королевский ВВС Нидерландов. Здесь производится оборудование именно для проверки качества, то есть вы можете на производстве посмотреть, насколько у вас есть, насколько большие отклонения у вас, если про, при, при тестовых, точнее при создании вот в данном случае самолетов, они делают там, к примеру, элементы обшивки и смотрят после испытаний, насколько она отклоняется, то есть есть ли какое-то внешнее воздействие. Также вы можете найти применение именно в проверке качества ваших конечных изделий у себя на производстве. Эрикс. В данном случае компания занимается созданием инструментов для производства. То есть здесь наглядно показано, что они пытаются повысить безопасность на производстве. Как тут говорится о том, что э, инструмент для установки рулона по размерам с человека, для того, чтобы он один мог это сделать. Э, также я бы тут сразу же пометил, на производстве бывает куча всяких вращающихся элементов, и можно сделать какие щитки. Э, также для всяких острых предметов, когда... Ну, или мелких предметов, когда вы вставляете что-то в пас, лучше подставить что-то туда или придумать инструмент, который можно будет распечатать. Также они делали зажимы для труб, чтобы робот мог эти, работать с этой трубой. То есть вы зафиксировали трубу, манипулятор или станок, он делает сварку на этой трубы, и труба никуда не девается. Это повышает повторяемость. И, ну и собственно пример для сварки трубы именно для человека, когда робот не нужен. Henneken здесь именно повышение безопасности производства и печать а, а, запчастей для этого производства, потому что на конвейере да, куча всяких вращающихся элементов. Тут можно применить 3d-печать как печать а, шестеренок, валов каких-то зажимов ухватов которые будут это хватать или каких-то позов куда у вас уходит продукция также скрыть всякие вращающиеся элементы потому что люди подписывают технику безопасности но бывает такое что просто невнимательны или бывают моменты когда просто человек стоял станком и даже не задумывался в данном случае то что он отступит назад от какого-нибудь фактора и, ну и, собственно, машинально там рукой схватится за какой-нибудь вращающийся элемент, или там будет провод какой-нибудь, который в тот же самый элемент может попасть. Ну и да, тут э, кейсы для ключей, ну такое себе применение, но все-таки применение. Также оснастка труб, э, захваты, свой собственный инструмент. Ну и тут получается так, то, что можно и собирать... Э, Устройство, целое устройство, то есть на самом производстве можно включить и датчики какие-нибудь, делать корпуса для устройств индивидуальных, которые будут проверять качество производства или качество изделия, или также помогать в производстве. Все зависит именно от людей, как они желают все это включить. Литье изготовления мастер-модели. Ну, здесь я включил слайд, потому что это в производстве... Ну, Встречается редко, но здесь указано фотополимер в high temperature, он как раз ну, вот он, форма для литья под давлением. Сам по себе фотополимер он выдерживает 289 градусов после засветки, что позволяет как раз пластику не расплавлять его, также модель не будет деформироваться. Здесь показано, да, тут есть болванка, куда вставляется этот шаблон, и это дает вам гибкость. То есть вы можете сделать несколько болванок и вставлять в этот шаблон, вместо того, чтобы фрезеровать каждый раз новую. А справа тут указано именно для вакуумной формовки, когда у вас горячая пленка обволакивает под давлением форму. То есть для конечных изделий, да, вы можете делать какие-то корпуса под вакуумной формовкой. Так, Ну, в принципе, да, я тут очень быстро пролетел сам по себе. А, что скажу в заключении. На самом деле, ä, <coughs> считаю, достаточно важным, чтобы люди познакомились с 3D принтерами, особенно инженеры, потому что 3D принтер для инженера, он ä, открывает, так сказать, глаза. И помогает улучшать э, знания э, пространственного мышления э, для самого инженера. То есть он будет видеть конечную продукцию, где, что, как встает, какие размеры имеет, там, недочеты, неточности, все это сразу устраняется. Также и дизайнеры, которые могут печатать себе э, мастер модели или маленькую натурку э, модели для того, чтобы это лепить. Потому что да, у нас тут был кейс с, да, с архитектурой был у нас кейс. Да. Но к сожалению, да, данная презентация она короткая. Да, может быть, вы уже это все видели, но к сожалению, у нас да и во всем мире люди живут по понятию, что счастье любит тишину. И немногие любят делиться кейсами. На самом деле у нас есть много заказов. Uh, мелкосерийного производства. Но ну, Я не могу о них разглашать, потому что никто не хочет делиться. Вот. Ну и также, да, uh, сам uh, я работаю с 3D-принтером уже с 2014 года, вот, и сам по себе открыл много возможностей, когда познакомился с 3D-принтером. Это позволяет uh, моделировать, лучше моделировать, да, представлять эту модель, видеть конечный результат. Также что я хотел сказать. Также вы сами по себе сами для себя находите новые решения, как произвести ту или иную деталь. И поэтому да, 3D-принтер все-таки в производстве важен. Я думаю, что если вы боитесь внедрять 3D-принтер в производстве, вы можете заказать у нас какую-нибудь деталь изделие. Попробовать распечатать, посмотреть результат, устраивает вас он или нет. Вопросы. Посмотрим, были ли у вас вопросы. Вопросов мне подсказывают, что не было. Ладушки, надеюсь, я что-то в своем, так сказать, стремительном вещании для вас преподнес. Вот, может быть, что-то, какой-то интересный момент вам рассказал. Вот. Ну и, в принципе, спасибо за внимание. Так.